Всем привет, мы находимся на нашем объекте, который мы уже закончили. Приехали мы сюда э, поснимать контент. Будем пилить здесь видосик про все вот те фишки, плюшки, которые на этом объекте были отработаны. Саша там делает лампочку, э, которая будет светить мне в лицо. Я все расскажу про слот. Я все расскажу, прекратите тыкать меня лампочкой. Всем доброго дня, меня зовут Евгений Косточка и с вами компания vc -бай. И Сегодня в данном ролике мы расскажем вам о профильных системах под названием слота, а точнее мы расскажем о том, как из э, небольшой линейки профильных систем можно сделать большое огромное количество разновидностей натяжных потолков. И рассмотрим мы э, эти профильные системы на готовом объекте, отработанном нами буквально недавно, совсем недавно. Для начала мы посчитаем с вами, сколько же профилей из а, линейки слот было использовано на данном объекте. У нас был здесь использован а, еврослот, а, слот стандарт и слот 83 Три профиля, и давайте посмотрим, что же можно намутить из вот просто трех профилей. В первом случае мы использовали профиль слот стандарт для того, чтобы установить в него а, обычный накладной провод и добиться эффекта скрытой трековой системы. Дальше мы забыли записать видео и звук, поэтому придется слушать робота. Но утопленная трековая система действительно смотрится шикарно, ничего лишнего. Только светильники и черная полоса на потолке. Во втором случае для того чтобы было удобно и комфортно работать за вот этим электростолом, мы установили в данном помещении э, черно-белый классический слот, который служит нам э, световой линией открытого типа. Также из этой профильной системы можно сделать белую линию открытого типа, а также можно сделать световую линию закрытого типа с затяжкой полупрозрачным полотном. Также основные помещения, такие как гостиная и спальни, мы отрабатывали по тканевым полотнам и, естественно, прибегали к системе Еврослот для того, чтобы добиться теневого эффекта На данном помещении можно посмотреть, как это выглядит. Следующий профиль из линейки слота, о котором мы поговорим, это слот 80. Он был использован конкретно на этом объекте. И давайте посмотрим, в каких вариациях. Первый вариант. Первый вариант использования этой системы у нас находится вот здесь, вот в этом световом корове. Мы использовали слот 80 в данном случае как переход уровня с затянутым бортиком в цвет, который подходит под Цвет стен. Ну, плюс-минус. Также э, был использован слот 80 на данном объекте как независимой ниши под шторы. На примере э, данного помещения мы можем рассмотреть как минимум э, решение двух проблем. Первая проблема – как сделать тканевый потолок парящим, чтобы все это выглядело эстетично. И как же нам сделать э, нишу под шторы? Опять-таки же на тканевом потолке есть различные способы, но по нашему мнению данного рода узел выглядит наиболее эстетично, чем какой-либо другой. Соответственно, по причине того, что мы прибегли к независимой нише данного помещения, весь этот объект был отработан по независимым нишам, чтобы все смотрелось в одном стиле. Собственно, вот он тот самый парящий эффект на тканевом потолке. Выглядит просто супер. К сожалению, пока готового профиля парящего по демпферной системе нет, поэтому пришлось, что говорится, колхозить собственноручно, и я считаю, что у нас это получилось весьма успешно. На данном объекте было использовано всего три профильные системы, и, как мы видим, шесть решений из данных систем. Для полного набора на этом объекте нам не хватило лишь профильной системы слот стандарт белого цвета и профильной системы слот 40. Естественно, каждая система имеет свой краску. как слот 40, слот 80, есть черная вариация, есть белая, и еще миллион вагон и маленькая тележка решений, которые можно осуществить из этих профильных систем. Если вам интересно, что же еще можно сделать из профильных систем слот, обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии, и мы непременно расскажем вам и еще примерно миллион, как я сказал уже, вагон и маленькую тележку решений из данных профильных систем. С вами был Евгений Косточка, команда vc patalog Бай. До новых встреч! Ну, а в следующий раз мы увидимся с вами в следующем видео, в котором мы покажем вам наш следующий объект, который мы еще даже не начали, но там будет очень интересное решение. А, Слот стандарт в виде открытой, закрытой, закрытой э, линии световой. Перенесемся на одну минутку в будущее, на тот самый еще не начатый объект, дабы рассказать вам о новом продукте от компании слот который называется каталог и если вам угодно каталог решений значит что такое каталог решений это каталог, каталог в котором э, собраны различные комбинации профильных систем слот и краб в разных вариациях и преподносятся как именно готовое решение в натяжном потолке в шапке нашего каталога у нас находится все самое интересное мы видим название первого решения, которое сейчас мы рассматриваем. Это уровневый потолок с теневым зазором СЛОТ. В верхнем правом углу у нас находится все самое интересное, по моему мнению, из этого каталога. Первый QR-код, то есть это QR-коды. Первый QR-код нас переносит на YouTube, где мы можем посмотреть ролик о данном решении, как оно монтируется и как оно выглядит. По второму QR-коду, это самое интересное, мы попадаем в VR-шоурум. Для того, чтобы воспользоваться VR-шоурумом, нам понадобится гаджет, который способен считать QR-код. Мы берем в данном случае телефон iPhone переходим по ссылочке в браузер. Вот оно, и мы попадаем в комнату, делаем весь экран с тем самым готовым решением. То есть здесь мы можем видеть решение с линии слот на закрытого типа, а в телефоне мы можем, типа в этом же помещении, грубо говоря, увидеть решение с двухуровневый слот с теневым примыканием. Вот такой замечательный инструмент появился у компании слот, который находится абсолютно в свободном доступе. Для того, чтобы его получить бесплатно, вам нужно всего лишь перейти на их сайт в раздел "Решения". Там вы можете более подробно познакомиться, Конкретно с первым решением, которое появилось. Оно пока, к сожалению, единственное, но в ближайшем будущем мы увидим еще много различных решений от компании Slot в данном каталоге или каталоге. Ну а теперь давайте вернемся назад и продолжим наш ролик. Чуть не забыл, по ссылочке в описании переходите в наш инстаграм аккаунт, подписывайтесь и там более оперативно поступает информация о новых решениях, вариациях из систем Слот.